Майр, uh, My... Art, Следуйте инструкции и победите большинство микроигр. Ну ладно. Ты, со завзрыв динамита. Да не дал мне поздороваться по нормальному. Значит, выживай, как хочешь, Кристофор. Друзья, это oh, Куб... Кубкрафт, наш любимый режим Майр, и сегодня мы опять играем в него. Ну. Наверное, для кого-то это не удивительно, для кого-то удивительно. Для меня удивительно, что я вообще зашел в какую-то мини-игру спустя очень долгое время. Со мной опять Кристофор, и как вы знаете, его укусила оса. А тебя паук. Ё-моё! О, выполнил, ни хрена я даже, я что даже не слежу. У нас уже по три очка. Это не в таких очков, извините. Еще кто-то подумает что-то не то. Как Ацербит? Ну, я знаю этих и кусов. Ох уж. Ах ты ж, ну мне-то зачем?! Клоун! Ладно, ладно, Кристофор. Мне кричать нельзя, но я на тебя нарут, тварь. Все, у нас на сервере объявляется новый министр Энда. Как Без выборов и голосование. Ну, Мне радостно. Ну, сносим. Он, я ему разрешаю снести полностью все твои постройки. Не возвращая тебе ни одних ресурсов. Да господи, что за клоун? Ну дайте я-то, хоть что-то. Ну клоун, ты вообще охренел? Да я тварь! Мне не хватает! Ну, что вы за кибербулинг? Что за кибербулинг? <свят> Бросайте динамиты, оставьте живых. Чтоб ты Кристофор сдох. Первую же секунду этой игры. Чтоб ты Кристофор... А, ты умер, да, надеюсь, очень. Ага, фиг тебе. Вот, ну и... Увернись от горячей картошечки. Горячая картошечка. Приятная еда. Но когда она бежит за тобой, это не есть хорошо. А, фу, фу, фу, фу. А, под, Чуть не думал, сейчас попка подгорит. Останься на светло-зеленый цвет. Ну, ДАРКЛОУН! Ну, кто это сделал? А я тебя? Так, да. Я не хотел тебя, Честное слово, честная матушкина. Да-да-да, конечно, верим. Соболезную. Чест... Честная янская. Я попался на эту... Меня за закибербулили. Ладно, я не... хотел здесь этого банана просто. Да, конечно. Банан, банан, но ну как тебе не стыдно. Еще и за тебя пострадал я. Ой, это ты б... знал, прости. Ты что за клоун меня скидывать? Я ему сейчас устрою, этому клоуну. Ну, хотя бы я не выиграл, но я этого клоуна скинул. Ну, у нас Согласен. еще 5 очков мне надо, и я хотя бы... Ну, ладно, здесь интересная игра. Господи, господи, господи, гады, гады. Мне самое главное хотя бы дурачком не быть. Да ты гадина! Кто это делает? ладно, я последним могу забрать, мне Я и последним заберусь, мне не трудно. Засчитают мне один... Так, 8 яичек. Не люблю я раскидывать наши яички. Ну, но... вот у меня всегда... Меня бесит вот это Ихняя логика этой игры. Но хоть ты должен разные кидать... Ну что это? Почему? То ведь... Как? Вот как в эту игру играть? Если она непонятно как работает. Доберитесь до нижнего этажа. Так, ну я уже вначале затупил. Понятно, значит, я могу... А, проиграть Оп-оп-оп-оп-оп И нет, не проиграл, я думал я проиграю Так, а, хрущевками не играем было Нифига себе, я даже не знал Так, fill the tank minutes. Так, так-так, это сюда А я, я не помню, как это играть ты помнишь? Нет А, все вспомнил Надо два раза ведро воды принести Ну ты немножечко не успел Как Успел понимаешь? Успел, я думал ты Пар, пока паркурить, ешь торт Почему 8 секунд на этот паркур дается? А, не, я не успел бы Потому что там э, Стреляйте под динамит О, Мой не, самый нелюбимый Мини-режим по-русски Тентеран Держимся, держимся, держимся, Кристофор Держимся, Кристофор Нам самое главное надо выиграть нам самое главное, чтобы меня, ни тебя, ни меня не подрезали. Хоть банан особенно. Чуть сам себя не подрезал. Мне это так не нравится. А, ты в меня попасть, да, хотел? Да, если бы. Вот тут чел передо мной улетел. Выжил, выжил. Повезло, повезло, повезло. Меня не целься. Я не в тебя, я не все, я хочу вот этого восклик. О, мин! Ааа, я упал! Лох! Лох! Давай, кристофор, хотя бы ты! За меня! За дирм! Давай, давай! Почти, почти, почти! Ой-ой-ой! Аккуратнее, аккуратнее! ай яй Проиграл ты за дирм! Как тебе не стыдно? Вторая игра, второй раз мы проиграем, готовьтесь, самый, самый быстрый проигрыш в игре. Ребеди, кстати, как вы знаете, до нового года осталось совсем немного, поэтому готовьтесь за кусочек, потому что начинается неделя, как бы новогодней недели, где будут сейчас выходить итоги года, там разные по видео, по серверу даже начну сейчас. Особенно к подготовке к Новому году. Обидно, я, конечно, не снимаю, как я готовил ресурсы. Очень обидно. Если бы я снимал, было бы очень хорошо даже. Но из-за того, что я усп... что-то забыл об этом, что можно это снимать, оно не выйдет, наверное. Ну, хотя сейчас очень много чего будет еще. То есть, одно из... Блин, опять нарвался на них. Это как минимум итоги реального года, новогодние мини-игры сейчас поиграем, новогодние стримы уже, не забывайте, что будет. Умер за 0 секунда до победы, ну, бывает, бывает. Так, лазер, а! Я даже не заметил их. Блин, касс, чёртов! Попросил меня поставить э вашу прорисовку прорисовку получше, чтоб всем было удобнее, мне неудобно, как в такие мини игры ты играть? А ты че молчишь? А что говорить надо? Да, представь, я бы, я же тебя зову специально, чтоб ты болтал фигню сама. А, че, я не победил? О, а, я 44 пищи принес, очень обидно очень обидно. Запрыгните и оставайтесь наверху, а иначе, а иначе, я тебя не бил. Ах ты ж, Фу, гнида, а, меня засчитало, слава богу, меня засчитало. А, the bay... Блин, мое самое нелюбное. Я упал, я, да. Ты что, реально умер? Да я, что-то у меня кладезь зажался. Да, все так отмазываются. Да господи, ну что за челы? Почему нельзя для каждого это отдельную игру? Че? Да господи, что за цирк? А, вот он, он здесь. Всего ли что Сейчас бы тоже упал бы. Не прошел бы чуть-чуть. Не прошел бы, но у нас два одинаковых почти человека. Элита Delite One и Элита Ммм. Да, пока есть время, я хочу сделать маленькую саморекламку. Дорогие друзья, если хотите попасть на какие-то съемки, то обязательно входите в наш дискорд-сервер. Э -э, хотя, сегодня мы снимаем только с Кристофором, но, ребзи, э -э, новогодние видео, новогодний Новый год, э -э, я думаю, что даже мы будем проводить э -э, какие-нибудь инвенты, у меня скинули, обидно, но новогодняя неделя стримов назовем так будет и там я думаю что мы будем проводить разные инвенты то есть проведем возможно не такие сильные инвенты то есть догонил пройди испытания посмотреть придумать можно что угодно поэтому обязательно вступайте потому что участвовать только смогут люди из дискорда потому что там будут айпишники сливаться особенно будут как минимум инвенты для, может быть, отдельный инвент будет один день для игроков. Telegram, поэтому есть тоже время подписаться на мой телеграм. Потому что вы можете спросить меня что угодно, и шанс, что я отвечу в 30 раз быстрее. Потому что, что? Взял телефон, голосовое сообщение и пошел, Не то, что в, тел... в дискорде. Пройдите паркур и съешьте торт. А, угу. Ну нет, это невозможно. Я не паркурмастер. Блять, <свят> чуть Ладно. Уверните от взрыва динамита. А, самое главное, бежать в самый угол и вставать вот тут. Соб. Чтоб... А ты что, взорвался? Да я на центре, думаю, устаю. А, ну, тоже хорошо, да, там. 10 динамитов прилетело, Кристофор. Я устаю. Конечно, устаешь! Максимум, Морги, ты устаешь, Кристофор. Кристофор, это я! Ты зачем меня ударил? Я тебя бил, Кристофор? Ох ты ж! гни то сзади, бей! Ох он тварь! Ох она тварина! Вот это, короче, тварь, которая вас всех скинула. Это как раз было... я стоял же на розовом. И держал веслом. Ну как? Ну как? Не выкидывают. Вот гады. мини сплив, Ну я здесь должен выиграть. мини сплив это моя стихия. Я сейчас бананы тут закопаю. Подожди. Сейчас я перед людьми тут скопаю просто. Подожди. Давай-давай-давай-давай. Молодец. все правильно делаешь. Вот как раз такие мини-игры мы можем провести, особенно на новогоднем стриме, который будет посвящен с игроками, ну, который будет вообще с игроками Диром, Праздновать будем Новый год на сервере, поэтому обязательно, дорогие друзья, включайте уведомления на все, на наш новогодний стрим. Потому что, реально, там очень много всего интересного будет. Возможно... Истории разные, мини-игры, чтобы провести с игроками сервера. И также, дорогие друзья, не знаю, по-моему, еще тогда набор ты не... упал. Ты упал, ну, нормально. Я думаю, тогда еще не закончится ни один набор. Ай, <соценно> ну, я... ну я упал, но я скинул того гада. <соценно> я упал, но все же скинул того гада, который меня тогда когда-то скинул, отделял меня от победы. Так, ну сколько у нас осталось? А и каким образом? Ладно, обидно, ребят, опять немножечко проиграли, Украина, Украина, слава, героям слава, всем слава, Посуждаю да, Хаскера. А -а, кроме Хаскера, конечно же, потому что кому он там поебет, ой, сам. Ладно, друзья, всем спасибо, кто посмотрел, возможно, может быть, кому-то понравилось, особенно здесь просто разговорное видео на несколько минуточек. Да, напомню, что вступайте в Дискорды, Телеграмы, ждите новогодних новостей, особенно ждите. И голосуйте за игроков, которые будут принимать участие в подкастах и интервью. Всем удачи. Всем пока.